Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мугивара. И сегодня я буду проходить испытания вместе с моей командой на 21 победу. Это самое сложное испытание, которое у нас в игре присутствует. И получу много разненьких спрей-чиков. И вообще будет, мне кажется, супер а, пройти это испытание без поражений. Вот, постараемся это сделать, наверное. Вот, у нас карта какая-то тут захват кристаллов. Я беру Пайпер, свою любимую. Э, мой любимый Бравлер. Так что отправляемся сразу же в каточку. Пок буду, кстати говоря, показывать вам по одной игре в кажд на каждой карте. И чтобы не затягивать видео, потому что ну это довольно-таки легко сейчас проходить это испытание. Потому что в самом начале, как мы знаем, были топы. Типа вот и ММА, играл вместе со своей командой. Потом э, всякие другие команды из других э, как бы составов. И, соответственно, было сложно в самом начале. А сейчас уже два дня прошло, и я... Значит... Только сейчас смог э, поиграть. Ну, как-то колючка попала по мне. Интересно. Колючка, слюна. Не, ну, слушайте, пока неплохо идем. 8-0. Команда противника вообще не чувствует, а, мне кажется, победы. Не предвкушает, так сказать. Легко чувствуем, как бы, оппонентов и все. Выигрываем, так сказать, эти раунды. Столкновений там подобного. подобное Вот тут Карл залетает Ну ничего не сможет сделать Потому что у меня есть ульта И опять же я могу лететь в любое место Ну главное Тиммейты самое главное Это хорошие тиммейты Все В остальном Только Играть <сум Boi> Ну это первая победка Нам опять спрейчики дают Те которые я уже получил За 18 побед Отправляемся на следующую карту Это ограбление Вот и по поводу спрейчиков были были спрейчики до мастер лиги. Сейчас какой-то новенький спрейчик нам дадут. Он какой-то там хроматический или что-то такое там с летучей мышкой, летучей мышкой, короче, какой-то. Вот. Не, ну слушайте, нормально, пока что идет. спрятался все пока дойду сейф сломает без меня А не, нормально досталось мне за добить сейф сто процентов на ноль вот так вот легкая победка отправляемся на следующую карту Так, следующая карта ⁇ награда за поемку. Мы уже сделали две победы. Нормально идем пока что. Против нас э, попалась команда сейчас. Леончик, 8-бит и Нита. Не, не кажется нормальный пик, но Нита здесь как-то слабо заходит. Не кажется. Вот. 8-бит, ну может быть, но что-то стоит. Что-то он стоит прям. Так, быстренько вплотную убиваю. <смех> Леончика еще голова взрезается, убивать не иду. Нормально, пока что идем. Ой, что-то Леончик прям в залетел, я ничего не увидел. Не люблю наград за пиумку, потому что здесь что-то медленно все происходит. Две минуты сражаться ради чего-то, короче. Такой себе режим, скучненький достаточно. Вот. Там браубольчик, нокаут. Вообще, нокаут самый интересный, потому что там... можно попадеть. Реально, на левечка просто поплотно идет. Камикадзе. Просто улыбается смерти. В глаза смотрит ей и улыбается. А тика, это смерть. А на что, что, что я что говорю вообще? Счет 29-28. Очень сложно. Мне кажется, если мы проиграем. Если мы потеряем хотя бы одного, мы проиграем. Надо быть осторожнее, не вылазить особо, как я сейчас вылазю, чтобы убить. Дарка вообще общем мало хп. А, все вроде нормально. 4, 3, 2, 1. Мы выиграли эту каточку. Это было довольно-таки сложно, да. Против бита, который даже в ФК стоял. Девятую победу оформляем. И летим на следующую карту. Брубал. Без поражения пока что идем. Итак, следующая карта. Вот ну вот. Сейчас мы выиграем каточку Мне кажется, я сту возьму здесь Будет нормалек Здесь я, пожалуй, ускорю, потому что Каточка очень долгая была Ух ты. Меня прочитала. Эмс. Я думал, она не видела меня, но по итогу она быстрее среагировала и вообще отмантила от моей ульты. Немножко проблемно было. Вот тут мой за кидает спрейчик. Нита прям, прям вообще нормально так надоедает со своим медведем. 7 хп супер ну пока держимся более-менее отдефаемся кое-как короче сложно Не знаю, почему я гаджет не потратил. Мог бы просто взять, потратить его и нормально. У меня еще два гаджета. Держим пока оборону. Нормально идет. Все. Минусуем эмс, минусуем э э э грифа и минус нита. Все, это изи победка. Долговатая карточка получилась, я согласен. Мы оформляем 12-ю победу. Летим к следующей карте, это горячая зона. Вот. Я играю за Макс. И тут нам главное надо захватить две зоны. У себя и наверху у урока. Вот, против нас, кстати, рандомы играют сейчас. Я иду, я иду один налево дефать. Вот, в это время мне, по идее, дожди помочь. Дарк. Так, хорошо, задефались. И все, мы отрываемся по процентам, по идее. Хорошо У нас же 50% Найс nice. Просто читаю Дарил насквозь И все, мы захватываем 80% еще у врага Тут небольшой дрифт В поворот не вписался Еще и врезался в камень, нормально Не, ни водителя мне не быть Все-таки 100% easy вообще карточка легкая получилась и полетели сразу же к следующей карте это нокаут В нокауте я прошел и забыл включить запись но мы прошли его 18 побед и переходим сразу же к зачистке последняя карта Здесь довольно-таки долго тоже опять играть. Три минуты целых. Надо сражаться, пытаться вынести противников. Так, нашего... Дарка забирают сразу же. Ой, я сейчас чуть не отлетел. Надо уходить. И по мне попал все-таки Брок ультой. Вот невезуха, короче. Два счет... 2-0... Два... А, 2-1 уже в их пользу. Пока что более-менее мы еще есть шансы, сто процентов. Так, минус кольтик. Так тут вообще какая-то странная ситуация. Мне бы. А еще кольт пина выследился, возродился. Хорошо. И еще один гаджет Спайк. Ну коще все гаджеты потратил. Идем просто вровень пять пять счет. Отлично. 8-5. Не надо вылетать отсюда. 9. И... Все. Хорошо. Выиграли 21 раз без поражений. Если тебе понравился видосик, то прожми лайкосик. И подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.